Доброго времени суток, друзья! На связи Ирина Рябцева. Я вот только буквально вчера вернулась с обучающего очень интересного мероприятия, которое называлось Личная лучшая версия себя. Было это проходило в Москве под патронатом Артема Нестеренко. И вы знаете, три дня, которые мы там провели. Круто переменили, наверное, всех участников которые этого события, которые там присутствовали. И вот самый главный инсайт, который я там получила во время этого тренинга, заключается в таком достаточно известном постулате, которым мне очень хочется с вами поделиться. Вся наша жизнь построена на энергии благодарности. Вот вы знаете, я прожила ну, уже достаточно серьезный отрезок времени и всегда считала, что первостепенно, первозначно в этом мире является энергия любви. Ну, я так жила, по крайней мере, я очень... Люблю людей, я очень люблю животных, природу, которая меня окружает. И меня эта энергия всегда подпитывала и всегда помогала мне выдержать каких-то жизненных испытаниях. А вот на этом тренинге я поняла, что энергия благодарности, она не менее важна в нашей жизни – и не менее ценно. Потому что благодарность включает в себя и любовь, и прощение, и, наверное, какие-то моменты осознаний. То есть вот все, что не происходит с нами в жизни, мы за все это должны благодарить. Благодарить. Вселенную благодарить наше окружение за все уроки, которые нам посылает судьба. Не только за то хорошее, что у нас есть в жизни. Потому что большим, наверное, учителем будет являться что-то негативное и плохое. Потому что оно всегда нас выбивает из зоны комфорта и заставляет нас двигаться вперед. Вот такой инсайт у меня был. Я очень много думала на эту тему и решила с вами этим поделиться. Желаю вам добра, мира, позитива, всего самого-самого доброго.